Всем привет! Сегодня буду снимать ручку переключения передач на своем Peugeot Partner TP. За пять лет эксплуатации автомобиля чехол, как видим, прилично износился. Чтобы снять декоративную панель, на котором держится этот чулок, нажимаем его нижнюю часть и дергаем вверх. Далее беремся за ручку и с усилием резко дергаем ее вверх. Сейчас нужно освободить каркас чулка. Начинаем с самой ручки. Выворачиваем чулок и освобождаем его от зажимов. Далее попеременно отстегиваем пластмассовые защелки. Устанавливаем декоративную накладку на штатное место. Будьте внимательны, контролируйте, чтобы нижние пластмассовые направляющие вошли в пазы. Защелкиваем верхнюю часть. Пока таки буду ездить, я а деталь отдам на снятие мерок изготовления нового чехла. Наконец деталь готова и я устанавливаю ее на место. Выдергиваю ручку переключения передач. Отщелкиваю декоративную панель. Выворачиваем чехол, прикрепляю при помощи гибкой связи ручку к чехлу. Затягиваю ее. Лишнее откусываю пассатижами. Выворачиваю и устанавливаю его на декоративную панель. Для верности поджимаю пластиковые защелки по кругу. Устанавливаю все на место. Снова обращаю ваше внимание, чтобы нижние пластиковые направляющие правильно вошли и защелкнулись. Защелкаем верхнюю часть. Вот и все. Новый чехол установлен. Готовлю следующее видео поиск клаксонов Peugeot Partner TP. Подписывайтесь на мой канал, жмите на котика, он внизу справа. Пока!